Так, Сейчас будем пробовать переключать. Угу. Так, ну Для начала вкратце о компании, в которой я работаю, э, как следует из названия, Airfarm, фармкомпания. Э, работаю я здесь уже два года в Ярославском филиале. Компания на рынке э, с 2001 года и входит в топ-10 российских фармкомпаний. Э, продукцию, которую выпускает Airfarm, это лекарственные препараты для лечения серьезных заболеваний, и 90% из них входят в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов. Также с 2021 года налажено производство вакцины «Спутник и РКОВИ для российского рынка и «Эркови» на экспорт. Филиалов у компании несколько, два завода в Ярославле, Завод в Ростове, завод в Костроме, в Германии и исследовательский центр в Америке. Значит, На филиале в Ярославле работают на данный момент 1100 сотрудников. Должность моя называется менеджер по корпоративной культуре. Проект, который я решила сегодня представить, назвала повышение уровня вовлеченности сотрудников. Проект это внутренний, вовне он не позиционируется, и корни его, скажем так, находятся в результатах прошедшего у нас в конце прошлого года опроса о опроса вовлеченности, который по некоторым метрикам показал не самые, так скажем, положительные результаты. Вот, соответственно, конечно, ситуация не самая худшая далеко. И в некоторых показателях очень даже оптимистичны, однако есть большое поле для деятельности и потенциал для улучшения. Соответственно, в чем он актуален именно на моей площадке, это в части удержания высококвалифицированных специалистов, биотехнологов, технологов, научных сотрудников лабораторий. И молодых сотрудников, которые были приняты на, на работу в период пандемии, на вакцинный проект был массовый набор людей, потому что требовалось, естественно, стране большие объемы вакцины в короткое время. Ну и, соответственно, проблемы и задачи, которые я для себя поставила, которые, опять же, скажем, сформулировала по результатам опроса, это недостаточный уровень вовлеченности двух целевых аудиторий. Это квалифицированных специалистов и вот этих новых сотрудников, о которых только что шла речь. И вторая проблема ⁇ это недостаточная где-то да, в каких-то подразделениях, где-то неудовлетворительная работа руководителей производственных подразделений со своими сотрудниками. Вот. Соответственно, что касается недостаточного уровня вовлеченности, есть... Такая ситуация, как приостановка полностью каких-либо мероприятий, которые, скажем так, по решению руководства у нас полностью прекратились в период пандемии. Есть высокий стресс сотрудников вот вакцинного проекта из-за высокого темпа работы, который они должны были реализовать на своем участке. Соответственно, решением этой проблемы является разработка плана коррекционных мероприятий. Что касается работы руководителей, то с ними тоже предстоит достаточно серьезная работа. План уже, сейчас подключусь, да, сейчас немножечко опять вернусь назад, да, по целевым аудиториям высококвалифицированные специалисты, соответственно, я выделила сотрудники, Биотеха – это вот те самые молодые сотрудники, о которых я только что говорила. Выделила в отдельную аудиторию руководителей подразделений и линейных менеджеров. То есть не только руководители подразделений, скажем так, да, руководители топовые, а еще и мастера смены технологий, которые находятся ближе всего к персоналу и очень активно и тесно с ним работают. Ну и, естественно, HR-служба. Каналы коммуникации, которые предполагаются применять для реализации данного проекта, делятся опять же в соответствии с целевыми аудиториями. Это высококвалифицированные новые сотрудники, которым, с которыми мы планируем работать, по используя публичные каналы коммуникации. Это корпоративный портал, рассылки, соцсети, видеоэкраны, инфодоски. И, возможно, какие-то еще каналы по результатам обучения, которые показались интересными, можно будет внедрить. И для руководителей HR предусмотрены тренинги и мозговые штурмы. Немножечко подробнее остановлюсь на этом. Для руководителей планируется повышение менеджерских компетенций, компетенций по каскадированию целей и планов компании, повышению компетенции по трансляции стратегии компании и в планах проведения оценки управленческих компетенций руководителей. По сотрудникам всю информацию по мероприятиям, которые планируются к реализации, планируется посредством, как я уже говорила, информирования по каналам Коммуникации, которые сейчас в компании работают. План мероприятий состоит из следующих этапов создания рабочей группы, <coughs> разработка активности с указанием сроков реализации и ответственных лиц, коммуникационная кампания в поддержку активностей и измерение эффективности. На текущий момент рабочая группа создана и разработан план мероприятий, по руководителям я уже, скажем так, эти мероприятия обозначила, по сотрудникам планируется возобновление практики корпоративных мероприятий, спортивных активностей, разработка целого ряда методологических указаний по поводу того, как в соответствии с их запросами, как они могли бы достичь карьерных высот в своей, скажем так, должности, в своей профессии, как они могут, скажем так, для облегчения понимания бизнес-процессов, бизнес которого сейчас на данный момент недостаточно, и ряд других. Планируется пересмотр соцпакета для сотрудников, развитие программы наставничества и возобновление регулярных эфиров с руководителями. Вот такой план по целевым аудиториям сейчас у нас на данный момент существует. В команду проекта, естественно, войдут сотрудники HR, представители внутрикома, ну, то есть как, поскольку данный проект может быть внедрен и будет внедрен, безусловно, на всех площадках компании, соответственно, представители и московского офиса, и внутри Кома всех площадок. И, естественно, представители подразделений, представители тех целевых аудиторий, о которых мы говорим. Результатами проекта. Результатами проекта должно будет стать, должны будут стать интервью, фокус-группы, НПС и опрос о увлеченности, который у нас пройдет вновь. В конце этого года, в начале следующего. И цель, которую мы перед собой ставим, это увеличение тех показателей, которые, которые считаются удовлетворительными, на 5% по сравнению с результатами прошлого года.